Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Вулли, и это четвертая часть Тупо Ютуберов, поэтому присвяживайтесь и приятного вам просмотра. Итак, начнем с канала Лемон. Данный канал связан со спидранами игры при сосед, то есть, если вы хотите увидеть спидран, как пройти какую-то игру и так далее, просто заходите на мой канал и смотрите. Также вы соседа, у него ход геометрия дашь и так далее. Насколько понял, его канал связан с различными спидранами и прохождениями. В целом, канал достаточно годный, кстати, касаемо подписчиков, что очень-очень круто. Ну и следующий ютубер это у нас соседник, канал достаточно небольшой, даже можно сказать начинающий, но все-таки достаточно интересный и прикольный. Здесь вы можете увидеть Secret Neighbor, различные видео связанные с Hello Neighbor, с Hello Neighbor 2 и так далее, есть различные прохождения, геймплеи, ну и совместные игры с друзьями. Ну и следующий ютубер, это Mafra One Play. И знаете, этого ютубера я реально могу отметить. Ведь помимо обычных видеороликов, связанных на игрой Сет, он занимается своей игрой с какой-то командой. Игра на самом деле очень прикольная, и посмотрев пару-тройку его видео и ответы на вопросы подписчиков, я заинтересовался там проектом. Ждите скоро видеоролик, связанный с его игрой. Ну а следующий ютубер это у нас Crojects, тоже достаточно молодой канал, можно так сказать, связанный в основном с Секрет Небр. Хотя здесь можно увидеть также разборы э, и различные фановые видео. Ну и еще один ютубер это Литли Крови Байволт. Здесь вы можете увидеть различные прохождения модов, фановые видео, различные модельки, музыку, ну и много чего интересного. Ну и всем спасибо большое за просмотр данного видеоролика. А с вами был я, Улья. Всем хорошего настроения и удачи. Пока.